показывают на токен а, и тогда звит должен видеть токен ну попробуем администрирование может быть Сейчас. если что-то непонятно нажимаете правую кнопку я так делаю но но но да что-то завантажилось видите да Но у вас, подождите, он сильно что Ваня все, все те же, которые были. Давайте соглашаться пока. Все, пробуем теперь это. Стрелец. Сейчас а какие я... Так, я отвечу, одну секунду. Фирма аккаунт, добрый день с чтобы по облику поговорить? 500, 044, ага. 531 1203 ага, а, а, Добрый, давай тогда. Наталья, я с вами. Отлично, красота. Наверное, это и есть. Красота. А, в он эти сертификаты переопознал. У вас еще их четыре добавилось. Значит, э, все, все вам верно сказали, вы должны их э, э, поведомония отправить. Давайте. Мы я не, тоже не понимаю как их отличать там радыгватто там, 100%. там. 100%. да да да да да да Вверху, вверху еще редагуватый, видите? А, да, да. Прокрутите, да, зараза. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Видите, там 9.08, почеток Ди. А, да, да, да. значит берем по ним. Угу, угу. Галочку выкоростовывает из захищенный носи. Пароль, он увидел, он увидел, видите, захищенный носи с секретным ключом, бла-бла-бла. А надо, надо, надо, ну по-любому, да, я хранишь Ну терпечатка, да. Один раз, два раза не человека,